У нас есть один парень, красавчик, который закончил э, корпоративный э, курс по продажам от компании Тирекс Петрол. И я хочу пригласить к себе Чабана Аурел. Аурел, повтори. Аурел, филичтель. Да, Скажите, Марисон, на то, сбоёс, цели чертка-тотел. Да, как речь о вас спыла, лумя и типа тяскутка. <laughs> Моя лес Женя. Здравия, приятель, благодарим. La toți să veniți la cursul, domnul Vecislav este un instructor foarte bun, ne-a predat într-așa fel că am inteles, a învățat multe lucruri noi. La toți colegii vă doresc un succes mai departe și ca fiecare să obțineți această diplomă. Vă mulțumesc foarte mult! Să-ți fii de folos și aplicăți! Da, Să vă mulțumesc!